Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет опять очередной технический выпуск, который у нас будет проходить в рамках подготовки нашего перехода Тихого океана. Итак, мы будем ставить на лодку второй запасной автопилот. Если вы помните, мы его купили на барахолке, которая проходила на Сан-Мартене. Мы об этом делали видео. И вот пришло то время, когда мы вот это вот будем ставить непосредственно к нам в лодку ну что погнали убираемся. что у нас здесь есть так провода смотрим они кстати подкусывали очень грамотно теперь можно понять где какие есть так power вот это вот это просто подключение а, юнита калькулятора к бортовой сети вот это подключение мотора то есть это именно на гидравлику так, это электроклатч, плюс-минус, отлично. Сюда у нас пойдет ситок, ситок. Это, чтобы вы понимали, это вот этот вот разъем. Надо будет его здесь сделать, ему кусь. И сюда вставить ситок. Потом, инмея, инмеа, ну, инмея дату мы не получать, не выдавать не будем, потому что я хочу сделать самостоятельный юнит, поэтому мы их сейчас просто уберем. Так, радар фидбэк. Радар фидбэк у нас находится вот. То есть он показывает угол пера руля. Кстати, вот этот Type 300 12 вольтовый, он работает совершенно спокойно без э, радар-фидбэка. То есть ему все, что нужно, это компас. А кстати, компас у нас вот идет, вот он. То есть вот такая вот штука, она ставится вот так на стену и э, по направлению движения это будет по носу. Э, главное, чтобы не было сильно никаких э, электрических помех вокруг э, вот, я так понимаю что это он потому что сейчас найду Вот зачищенные разъемы здесь их 4 э, 4 нет это не оно 4 это вот это радар Подождите, это радар фидбэк все правильно это радар фидбэк вот это компас здесь их 5 вот они идут сюда радар фидбэк тут их идет 4 они идут сюда ну, собственно, все. Так, что у нас есть еще? У нас есть Реймариновская э, сама система управления. Сюда просто втыкается ситок. Ну, а эту штуку кусь и идет сюда. И, естественно, к этому всему мы будем подключать гидравлику. То есть, пока у нас всего хватает. У нас даже есть мощные электрические провода, к которыми мы это все будем подключать. Ну что ж, давайте. Так. тут у нас находится гидравлика, кстати гидравлику мы проверяли и есть еще второй запасной Реймарин пульт управления, причем видите он немножко, а я тут не показывал, ну по... короче этот лучше. Тут у нас живет Володя, как кто его выпустил? Какие-то перья, птицы, тут у вас живут птицы, а не Володя. Так, вот видите, вот эта коробка семрад, это наш автопилот, который авто... калькулятор автопилота. И я думаю, что где-то сюда же, может быть, вот сюда, мы присем автопилот вот этот Рей Мариновский. Забрал, тяжелый. Ну уже не такой там мотор был. Забрал. Надо сейчас померить, сможем ли мы его поставить, или не сможем. Скорее всего, не сможем. Тут некуда, здесь бы вот что-то такое, подставку какую-то сделать. Как в той стороне. Uh -huh. Она там длинная, ты же понимаешь? Uh -huh. А если сюда? Ну, тут мощная, смотри, какая. Ну, согласен. То есть будет просто сбоку болтать. Туда этой. Короче, решили мы автопилотом следующим образом. А, вот эта вот фанерка, мы здесь ее продлим, вот сюда, да, да где-то вот до сих пор. Уголками и поставим. Вот такая площадочка здесь будет для всего этого. Ага, и на нее сюда вытащим гидравлику, она будет стоять вот прямо сбоку. А саму вот эту вот Цили... штуку, цилиндр. цилиндр мы поставим, он тоже вот будет вот отсюда, да, вот так вот идти туда. Угу. А поставил поставим в примере. Примерно. Ну вот так вот. Примерно он и будет стоять. Таким образом. Ну отлично. Его можно даже. Вот ну, мы тут Я думаю, что это развернуть. Ну да, это филя. Так Ну что, с этим все понятно. Вот, вот это вот штука. Смотрите, вот этот мотор, он крутится влево или вправо. Соответственно, он либо накачивает, либо скачивает э, давление. Скачивает масло вот отсюда. Ну и соответственно вот этот шток он выезжает, либо заезжает. То есть, а если нужно сделать там сверхусилие, чтобы заблокировать э, этот шток, здесь вот есть такой, такой электромагнитный клатч, то есть сцепление. Очень простая штука. Вот здесь магнит. Когда магнит включается, э, там клапана, он их просто перекрывает. Ну и, собственно, и все. И масло никуда не заходит, не выходит. И получается большое усилие, собственно, которое удерживает лодку таки, при больших перегрузках. Ну, такая простая система что саморезы болты шайбы, шайбы. гайки там в той коробке ау, ау, ау, ау. главное чтоб не пошла вода это дырочки ну Пошла вода. Воды нет, видимо, выше ватерлинии взяли. Там не отсюда. Я проверяю. <смех> Гвоздь от той стены, что ты делаешь? <смех> Тест на внимательность. длина. Или длинноватый. Шайбочки. Шайбы. Или гаечки Шайба, гайка. А, шай, и шайбы, и гайки? Да. Ну, значит, надо их пристраивать. Да пока оставь. Может быть там его это, надо будет куда-нибудь. Куда? Куда-нибудь. Куда? Куда Например? Не знаю. Ну он же вот к этому. Ну да, к юниту будет идти, конечно. Ну, в ту сторону надо его. Уже... Надо сейчас здесь будет все собрать, а потом юнит. А э... ему хватит места здесь. Не, я имею в виду здесь собрать снаружи, чтобы его я там. Я понял, я понял. Ему хватит места. Ну, а шланг я думаю, вот так вот. Может даже чуть ближе сюда. Ага. Ну, чтобы было хоть как-то немного удобно, блин, туда залезть. Тут вот даже дальнюю. Ну посмотри. Вот, а просто... дальнюю это наживить, а тут то с той стороны. Стой. С откуда? А там есть. Ох ты бля, это будет тяжело. Да нет, я не думаю. Можно сюда его даже еще больше вытащить. И тогда просто отсюда рукой туда и достать. Все, просто ключом его туда все. Да, мне кажется, так нормально. Вот так? Да. Окей. Тут есть вот какой-то кронштейн для ручки какой-то, видимо. А это старое, это уже не, не важно. Не актуально, да? Угу. Сейчас, я да? мокренько так тут ага, тут мог бы быть проводок окей в такую температуру это все делать поставил радар фидбэк чуть-чуть шланг сейчас прикрутить и все. чтобы наливать можно было ну? электричество так и есть Дравлику. вот так оно у нас и будет сделано потом по-настоящему ничего нет надежнее вот такой закрутки на самом деле нам нужно просто проверить работу самой системы потому что мы уже все в принципе подключили и уже все элементы установлены ну а для установки вот этой вот всей гидравлической системы нужно будет сделать табуреточку усиленную, поэтому в целом систему проверить очень бы хотелось, вот этим мы сейчас и заняты о, Временная пол. схема. Да нет, нормально, изолентой примотали и все, и ага, плавание. Ага. Это не отвалится никогда. Если даже, син... даже без изоленты. Если синей примотать, это навсегда. Вот мы вот так это все подключили. Выглядит профессионально. Внутри вам лучше это вообще не показывать. Лучше не показывать. Не ходи туда, не надо. Не надо. Короче, вот мы подключили к нашему старому автопилоту, то есть э, старый автопилот наверняка сейчас свалится в ирор, но у нас будет независимый другой. Короче, э, драйв, калькулятор, все системы подключены. Ну что, проверяем? Проверяем. Тыц. Мы, кстати, водичку делаем параллельно. Во -во -во, поверьте, ну что, пожар, мы пожар, на пожар. самом деле. А, давай отключим эти э, рули. Давай отключим рули. Радар показывает. А радар у нас вообще подключен. А, он же у нас отключен. Не-не, это здесь, который на приборе показывает. Стенбай. Стенбай, байзавей. 177 Кстати, компас работает. Смотри, 177 175. Uh -huh. Значит так, компас работает. <Front room> Может тот поставить? Давай тот поставим. Ну, ну, во всяком случае, э -э сам юнит работает. Ой. Хаба. А что, работает? Ну, О. тоже кто-то прогоревший. Подгорел. А здесь мы показываем 193, 194. Там 177 А, это магнетические а там, наверное, true. Но он все равно не получает. Кстати, у нас э, руль показывает э, радар. Смотри, в сторону. А ну, давай, крути. Равняет, смотри. Работает. Смотри, смотри, смотри. Опа. 202. Ну, это компас э, показывает. калибровочкой еще тут. Ну, это, ну, это сделаем, да. да. Ну, внимание, проверяем. это? Ух ты. Все. Работает. Ха -ха! Дина. Ну и дела! Горшочек не вари. Горшочек не вари. Стэндбай, стэндбай. Ну все, у нас есть рабочий автопилот. Теперь нужно этот юнит подключить. Будет просто на табуреточку новую. И все. Класс. Отлично. Радар фидбэк. То есть, у нас сейчас 20 влево вот он показывает и у нас сейчас рули на стоят на нуле значит нужно его вкрутить вправо ты крути я тебе скажу Но. действуй 10 Еще? да значит надо перемещать значит неправильно собран Oh, я думаю, супер, можно попробовать и, короче, Мне пофиг, ты ж понимаешь. Еще. Еще надо. Ну уже не могу. Все, Сергей, плавать перестало. Все. Перестала? Стоп, я упорся здесь. Все. Вот он. 30 упор. градусов. А ну в другую. Ну все. Значит, надо все равно ноль ставить. Вон от упора да. до упора. Да, Давай да. на ноль крути. Еще. Десять. Еще, еще. Ну, у меня здесь не ноль. Ну, вот ноль, ну, вот да. Ну, надо переставлять. Вот, у нас здесь уже ноль. Вова там Я сидит в рундуке. И вот этот звук... Вова, чем ты его делаешь? кричит иди в жопу но в всяком случае с моей стороны здесь все хорошо вообще клево сидеть такой лежишь себе смотришь в приборчик а там ругаются и крутят ну, что, давай эту штуку туда внутрь и Нет, прикручиваем еще, еще пока рано. Вот эти а ну привернешь старый да, автопилот исходную, ага. Да. Ага. вот у нас проложены вот эти проводочки вот установлен автопилот, то есть вот этот сам юнит-калькулятор. А, радар фидбэк, вот он снят. Так, он уже установлен, откалиброван. Вова, привет. привет. Так, Ты здесь поставил, у нас стоит... Поставил тягу. Ага, ага. Здесь у нас стоит компас. Ну все, то есть мы сейчас вернули э, все в исходное состояние, то есть у нас сейчас подключен первый автопилот, основной, радар фидбэком совсем, ну, а второй стоит как запасной. Нужно будет только здесь сделать еще тумбочку. Ну, и подключить уже саму гидравлику. Слушай, Вова, а есть ли гидравлику на ту сторону подключить? Ну, так, чисто в теории. Отправляем в урундук. Я смотрю, ты здесь запасся Шлангами? Насосами? Насосами. Короче, у нас сейчас задача. Мы сейчас снимем. Ничего не будем снимать не будем? Нет, не будем. просто проверить, проверить? Да, я хочу пока только проверить. Тут змеи Вот, вот так вот. Пробуем. Вода не пойдет? А я проверил. Там нет воды. Пока нет. Тут нет воды. Соседние <свист> <свист> Пробую. Тут тоже нет воды. <свист> вот, два готовы. Дави по молотку. Бывает и удобней. Это уже часть установлена. Сейчас ставим вторую. Вот. ты Думаешь ту? Кругленькую блестящую. Думаешь? Ну, а потом ту. А может эту две сразу поставить, а потом туда разводить? Мне кажется лучше, там шланги будут идти все-таки. Ну, сейчас попробую. Нету других. Какой-то уголок сюда вот так ставить. Я его ставлю вот так. Ну в теории можно. Хотя бы хер можно. А так сильно плохо? Так мы этот, электроклач вниз берем. Смотри. Вот этот? Ну да. Ну окей. Ну, красиво. Иначе за... Ну... <свист> Ты в дно сверли. <свист> да я уже везде, уже... <свист> Нет этой стенки гвоздь. Хочешь она? Да. Короткая. Даже без шайбы, вот он, вся, вся его вытяжка. Надо больше. Да, еще на сантиметр. Где его взять? В магазине. Нету. У вас товаров. У они будут так жить. Первый и второй. Первый говорите, и так? второй. Хоба. Хоба. вот этот на котором троса и сейчас сюда вкручиваем вот у нас кстати, все трасса лежат вот здесь и сейчас вкручиваем сюда вот эту штуку я даже не знаю болт это что это такое короче за него будет у нас крепиться автопилот и он будет им рулить ну что по-моему нормально получилось и сейчас вкрутим туда он там даже резьба есть но на самом деле это резьба временное решение, потому что у нас нет такой гайки, а гайкой мы его все равно потом стянем. То есть он будет закручен и на резьбу, и подтянут гайкой. Фух. Шаг резьбы совпадает? Да, да. да, да. Мало того, что шаг, даже еще и тугенька. Размер совпадает. Что характерно. Опа, все, встал. Резьба не то? Надо помазать, мне кажется, чем-нибудь. Сейчас приду с маслом. Туго идет или нет? Туга? Нормально. Туга? Ну, что? Должно идти нормально. Попробуй. Нет, ну странно. Я верю, просто. Ну, может быть, чуть-чуть там. Отличается. Кадр... Раскадровка не та. Ого. Эта штука сюда вкручена. А сюда, может быть, действительно сюда радар фидбэк прилепим? Так и сделаем. И мне кажется, там точно такая же, только вот на другом сегменте. У меня есть тоже подозрение, что сюда станет радар фидбэк. И это будет вообще... Я не знаю, почему вы тогда боролись с кусками трубы, раскатывали их. Можно было просто перекрутить на вот сюда вот. И бог с ним, с тем сегментом, который он развалился. А, ты абсолютно прав. Я считаю, что можно было просто сюда вкрутить болт и на него перекинуть, как аварийный. Дураки. Видишь, и опыт. Мастерство не пропьешь? Да, кстати. Это просто о, слишком умные, нужно немножечко успокоиться. У Вовы появилась идея о том, что наш радар-фидбэк, вот эта вот штучка... она никуда не уходила. Крути давай радар-фидбэк. Что стоишь? Итак, внимание, проверяем. Хоба! Прямо с нарезанной резьбой. Мы просто берем вот с обратной стороны на два винтика. Вот это вот все прикручиваем. Крутяк прямо в лундо-барский. Прямо вот, вот куда, ой, <coughs> куда же идеальный Вот реально вообще получилось как будто его отсюда никто и не снимал. А сюда мы потом гаечку такую найдем. Ну там резьба есть. Резьба, да, да. Да, да, здесь хорошо держится, а потом мы сюда еще наденем гайку с шайбой и все. Оля. Так. Теперь это все надо будет сейчас хорошенечко подтянуть. Так и проверить троса. Ну троса. В любом случае на одну сторону сегмента он идет, а потом мы его подтюнем. вверх, потому что тот нижний он, он так как, это, он. Я, я, я сейчас поправлю я поправлю а я сейчас... не-не-не, стоп-стоп -не -не, стоп-стоп стоп-стоп-стоп стоп. Поставлен. сектор на месте а -а -а -а, троса отрегулированы сейчас проверяем нормально, люфта нет все, отлично! Так, теперь начинаем подключать, собственно, сам автопилот. Володя уже пошел биться с этим демоном. Я говорил, тебе масло надо? Смазка? Мы говорим, что на Карибах тепло. Мы имеем в виду действительно тепло. Давайте я вам сейчас покажу набор с инструментами, который у нас немножечко постоял на солнце. Видите, вот он весь мятый. Растаял. Он растаял. Это его солнцем растопило нахрен. Потому что пластик. Да, пластик. Нагрелся. Его же в руки, наверное, взять нельзя. Ну, я бы не хотел. Чернушный анекдот вам расскажу. Жена попросила мужа покупать ребенка. Вдруг из ванной такой крик. Жена забегает, осмотрит муж... Ваня с кипятком такой, что от нее дым идет Плоскогубцами держит ребенка за ухо И так по ванной водит, ребенок орет Потому что горячо, ухо больно плоскогубцами Говорит, что ты делаешь? Что ты делаешь? Он такой, ты что глупая? Я такой горячей воды налила, а я твою руку засунуть не могу Пришло время поставить вот эту штуку Наверное, вот здесь ей хорошее место Ну приблизительно вот так Она будет под крышечкой, будет незаметно Отлично будет Мне кажется, хорошо. Экономный. Вот так, лучше. Молодец. Я знаю. Реж. Ой. Во, вода не потекла. Я пониже сейчас возьму. Нет еще. Еще нет. Режь. О, вверх ногами! Вверх ногами! Нет, крышечка не решится! А, блядь, О. опять вверх ногами! Ты крышку поменяй! <свят> О, нормально! Ну, выглядит ничего так! Значит, <свят> просто повезло! Ова! Да. Ты там долго будешь сидеть? На тебе пиво? На тебе бумажку! Кто-то там какался! <смех> это начать сверху. Настаиваешь или предлагаешь? Ну, Во всяком случае, сеток у нас уже есть. Сеток. Вот у нас он сделан под проводочки, которые идут в автопилотку. Окей. Ну, нормально. Можно собирать. Ну, пойдет, надо. Да, хорошо. вот, смотри, синяя лента. Все надежно. Рисков. Нету. Риски минимальные. Синяя изолента, синей синяя изолента и пиво. Э -э, с красной полоской. И причем у нас все получится собрать, я уверен. <свеческий голос> получилось? Да, получилось. Теперь тебе дать кусь-кусь и страйп. Э -э, сейчас я проводочек все-таки проведу, а потом будет страйп, а потом будет кусь-кусь. А, все да. будет в рамках технологической карты. Понятно. Так, вот у нас получается ротор Видите, какой угол? Мне это не нравится. Я хочу, чтобы угол был ровно. То есть эту штуку... <смех> Опять эта рука здесь. То есть эту штуку надо поднять для того, чтобы угол был э, нормально. Потом вот у нас идет нижний. Это цилиндр, который идет э, основного автопилота. И вот верхний, это тот, который мы туда прикрутили. То есть я думаю, что вот так это все и будет стоять нормально. Единственное, что нужно будет смазать еще троса. И вот у нас есть два э, провода, которые один это подключение автопилота, второй электрик клатч. То есть нам нужно будет его вот сюда э, клатч сделать и подключение. Ну и соответственно подать питание. То есть у нас еще есть вот небольшие дела, которые нам нужно будет сделать. Вот так вот мы и подключаем подключаем второй автопилот. И вот, друзья, напоминаю вам, что нужно поставить лайк и оформить подписку на наш канал, проверить, потому что видите, даже здесь, даже здесь внутри лайки идут. Не забываем, пожалуйста, подписка, колокольчик. Вот еще один разумка залезла зачем-то непонятно. То есть лайки можно ставить кратно трем, не кратно двум. Здесь у нас все готово. Мотор. Радар фидбэк, питание я сейчас временно взял от э, старого автопилота, ну вот, установленного на лодке, потому что, ну сейчас мы проверим, сейчас я не хочу провода тащить куда-то и откуда-то забирать, потому что у нас здесь предохранитель только на электрику есть, а мощных нету, поэтому мы сейчас его будем подключать, ну так чисто формально, чтобы проверить работу. Ну что ж, запускаемся, ну и нужно будет поднять немножечко радар фидбэк, но это все решаемо легко так погнали включаем приборы что у нас здесь stand by. а ну stand by. так это видно его не очень так угол вот серединка ну что проверяем engage странный звук да, да, да. короче о да снялось все вот этот вот уголок блин говно упирается в цилиндр его... не так не упирается стоп стоп назад надо его красиво спилить ну, замечаю, сколько, замечаю, тогда просто спилить его весь за подлицо. Или. Не, ну туда. Снимаем весь этот сегмент и начинаем пилить. Вот Дело. эта штука. И вот так мы ее сейчас спилим. Это лишнее. Нормально. Это да что? Ля пиля? Ля пиля. Ля пиля. Где-то mm -hmm. yeah, uh -huh. а вот где вот, ну, вот так вот. И... Ну, а какую? Сказать. Эту же. Тусуетесь, дома? Да, эту пилой не очень хорошо а вот болгарин пойдет так он же румын. нет Босх, Босх. что-то пошло не так уже больше половины до прорезал можно уже так и оставить просто взять и вот так вот пилить да ты с той стороны, я с этой. Лишние детали. Тюнинг. Зашлифовать, может быть, краешки? Ну да, за избежание конфликтов ага, и спросов. Нормально. Сергей, тогда -то я бы не выкидал. Приварите, если что? Выкладочка, Выколоточка, что-нибудь такое. Опять же алюминий можно на лоб сдать. Да получилось это, чем вот то. Вжик! Сказала японская бензопила, Сказали мужики. И пошли пилить пилой. Получилась вот такая красивая часть было осталось Конечно, это все намного быстрее получается то есть я пока скручиваю сегмент этот сектор то Вова там уже все подключает две минуты снятие и постановка барабана на место не не в ту сторону а в другую да все отлично все супер класс отлично ну что автопилот проверяем? проверяем авто плюс 10 все это вот его не еще все вот это он уперся Ну вот, короче, вот, где-то так. Он пока работает, а как это будет вообще дальше, я пока не знаю. Нужно проверять уже будет непосредственно на воде. Ну что, возвращаем все обратно? На исходную. Ставь, на исходную. Ставь, ставь, лавыш, да. Подключен здесь автопилот. Подключена две системы параллельно. И он даже смазанный. И обратно. Супер, спасибо. Друзья, наш технический выпуск опять подошел к концу. Теперь у нас на лодке будет стоять два автопилота. И в зависимости от того, что случится, если один поломается, второй мы всегда сможем использовать. Проверьте подписку, нажали лайк, комменты. И до встречи через несколько дней. Пока.